Игорь Зайков родился в городе Соликамске, но именно Полярному обязан своим профессиональным становлением. Сегодня Игорь работает звукорежиссером в Мурманске, больше десяти лет занимается студийной звукозаписью. Но до сих пор вспоминает город юности, полярнинский дом офицеров и тот роковой ночной пожар, в котором сгорела вся музыкальная аппаратура, кроме его гитары. Игорь Зайков приехал в Полярный в 1977 году вместе с родителями и сестрой. Здесь пошел в школу номер два, где, кстати, начал играть в школьном вокально-инструментальном ансамбле, даже не подозревая, что юношеское увлечение станет делом всей жизни. Полярный тех лет запомнился ему почерневшим снегом и запахом угля, потому что городские военные котельные тогда работали на угле. Дороги не были заасфальтированы, а посыпались щебнем, который от угольной пыли становился черным. С особой теплотой вспоминает улицу Душенова с ее неповторимыми двухэтажными финскими домиками, в которых когда-то жили легендарные флотские командиры. После окончания школы Игорь работал на Полярнинском судоремонтном заводе электрорадиомонтажником в 10 цехе на участке радиоэлектронного вооружения и продолжал отдавать все свободное время и силы музыки. В 1980-е годы Игорь Зайков играл в ДК «Полярник» в вокально-инструментальном ансамбле под руководством Анатолия Юсана и в Доме офицеров флота. А когда дофа не стало, выступал в ресторанах города Полярного – их название наверняка помнят старожилы – Пала на улице Лунина и Полярный на улице Советской. В составе вокально-инструментальной группы побывал во Вьюжном, ныне Снежногорск, а также в Гаджиево и в Мурманске. В 2000 году наш герой уехал из Полярного к новому месту работы в Североморск. С 2007 года профессионально занимается студийной звукозаписью. Шестой год работает звукорежиссером в Мурманске во Дворце культуры «Судоремонтник». Поддерживает связь с такими известными музыкантами, как Алексей Хохлов, бывший гитарист групп «Ронда» и «Любе», а также с композитором Андреем Косинским, который сотрудничает с группой «А-студио», с Леонидом Агутиным, Алексеем Глызиным и многими известными музыкантами. Но про город своей юности Полярный Игорь никогда не забывал. Ему он посвятил необычный фотопроект «Связь времен». А теперь вот решил принять участие в нашем проекте «Город, который дорог», чтобы поделиться своими воспоминаниями о малоизвестной музыкальной странице «В судьбе Полярного». На мое увлечение музыкой, как ни странно, тоже повлиял наш любимый город Полярный – в то время, а я говорю про те уже далекие 80-е, электромузыкальные инструменты были в дефиците. И я помню, как я ходил в магазин радиотовары, который находился на улице Гандюхина, и завороженно смотрел на новенькую электрогитару «Урал». Она для меня казалась чем-то неземным. Вся такая блестящая, с разными ручками и переключателями. И даже цену запомнил. Стоила она 285 рублей. По тем временам это было ползарплаты на севере. Но я тогда еще не знал, что нормальным музыкантам на таком инструменте играть было просто противопоказано. Пальцы можно было сломать. А нормальный фирменный инструмент был тогда практически по цене автомобиля. В юности я часто бегал в ресторан Пала, где играли взрослые музыканты. В начале вечера стоял в сторонке от сцены и смотрел, как работают музыканты. Но это все продолжалось недолго буквально через полчаса меня как малолетнего выгонял из зала официант или администратор из старых полярнинских музыкантов помню многих это боря резепов саша подтыканов подгорный сергей сергеевич вася абросимов это бывшая столовая рабочая столовая заводская и ресторан пала кафе пала здесь тоже удалось поработать много лет в конце 90-х годов вот, перед отъездом в Североморск ну и до этого, конечно, в юности постоянно приходил сюда, смотрел как работают музыканты которые были намного старше нас вот, учились, знакомились с ними учились музыке учились знаниям от них вот, приобретали знания по поводу разных инструментов вот, и аппаратуры тоже в общем, я им тоже очень благодарен за то, что от них перенял этот большой опыт, который пригодился мне в дальнейшей профессии. А сейчас я работаю звукорежиссером. В кафе Пала раньше было два зала, как я уже сказал. В одном зале была столовая, но потом уже в начале 90-х, по-моему, если я не ошибаюсь, столовую убрали вот, за нерентабельностью и сделали тоже зал кафе, который, по-моему, назывался, насколько мне не изменяет память, назывался. Allegra. В «Аллегро» я поиграл с Костей Гориным, после дофа с Вовой Медведевым, Олесия Борисевич у нас была хорошая солистка. В общем, тоже проводили всякие разные банкеты городские, и мэр Петр Любимников в то время был, тоже участвовал, принимал участие в этих банкетах. В общем, сотрудничали вместе в музыкальном плане. А в первом зале ребята работали именно как в ночном ресторане, в вечернем. А че-то че-то ново, сам че-то че-то видя. А че-то че-то ново, узнаю че-то че-то да. На тени танцует солнце, молода и нежна, танцует за. На небе нету солнца, молоденькая, танцует за. Изнаю, полегче Начинал я играть в школьном ансамбле в своей школе номер два, со своими одноклассниками Сашей Инжурой, Лешей Манновым. Чуть позже к нам примкнули Сережа Елизаров из соседнего класса и Сергей Жуков. Ну а вскоре, в связи с окончанием школы, наш ансамбль распался. После школы мы играли в ДК «Полярник». Потом Жуков и Елизаров ушли в армию, но судьба свела меня с Сашей Любашенко, который после учебы в училище вернулся в наш город. Он оказался очень талантливым барабанщиком. И с Сашей Любашенко мы поиграли еще около года. Сначала в первой школе, а потом в помещении тогда еще Комсомольского молодежного клуба «Спектр». Параллельно с нами в «Спектре» существовала еще одна группа. В ней играли очень хорошие молодые ребята Леша Зябрев, Дима Лысенко, Сергей Друзьяк. Позднее с ними работал хороший гитарист Миша Журавлев. Но ввиду строптивого характера нашей группы, долго в «Спектре» мы не продержались. И тогдашний начальник «Спектра» Виктор Сухоруков попросил нас уйти. Да и Саша Любашенко вскоре в силу обстоятельств уехал из «Полярного» на постоянное место жительства в Москву. Раньше ДК «Полярник» был не такого вида, как он сейчас. Раньше он был полностью стеклянным. Это можно увидеть на старых фотографиях, которые еще сохранились. И именно в таком ДК мы начинали свою работу, свою музыкальную деятельность. Вот. Ну а после этого, я помню, в 1991 году, э, ну, уже после перестроечные года была директор Зоя Елинишна, которая затеяла вот эту всю перестройку. Вот, убрать стекла, так как хотелось сделать ДК теплее. Мое мнение, вид стал немножко мрачноват. Раньше было веселее и как-то обзору было больше. Мы раньше выходили с танцевального зала и смотрели на всю эту нижнюю часть города. Жил я, наведя его во втором доме. Вот. Помню, с завода бегал и на репетиции сюда. И в ДОФИ уже позже занимался, когда тоже бегал на репетиции. Вот. После завода. Не знаю откуда сил хватало, но после заводской смены еще до ночи, до глубокой ночи, еще проводил время свое на репетициях. Вспоминаю один случай: после пожара ДОФА, который произошел уже в 1991 году, стояла деревянная сцена на ступеньках, и мы работали проводы зимы нашей группой. В апреле 1989 года в Полярный приезжал с концертом Андрей Макаревич. Вообще в те годы в город приезжало очень много известных артистов. Это и Валерий Леонтьев. Популярные в то время группы «Русские», «Санкт-Петербург», группа «Сталкер» и много-много других артистов. В конце 1989 года я познакомился с ребятами, которые служили срочную службу и играли в ансамбле нашего Дома офицеров. Это Костя Горин, Дима Жуков, Миша Шнуров, Вова Медведев. Так образовалась наша новая группа. После срочной службы ребята остались в Полярном, и мы продолжали заниматься творчеством. Названий у нашей группы было довольно много, но в итоге мы остановили свой выбор на названии В.С. Мы много гастролировали с концертами по побережью Кольского полуострова. Идейным вдохновителем у нас был начальник Дома офицеров Погорелый Анатолий Владимирович. Во время пожара дофа, который произошел с 13 на 14 ноября 1990 года, у нас сгорела практически вся аппаратура. Мы сначала, конечно же, все были в шоке, но желание играть вместе было сильнее, и постепенно мы собрали деньги на новую аппаратуру. Сейчас мы подошли к тому самому месту, где до 1990 года находился легендарный Дом офицеров города Полярного. В Доме офицеров тоже прошло несколько лет моей творческой деятельности, но особенно продуктивными я считаю, это те, которые были до пожара Именно вот этого настоящего дома офицеров Это 89-90 год Но дата, дата с 13 на 14 ноября 90 -го года Запомнится на всю жизнь В эту ночь, в эту осеннюю ночь Сгорел доф вот, И в нем сгорела вся наша аппаратура Дело в том, что до этого Я всегда, в принципе, оставлял свою гитару В здании дофа после репетиции и уходил домой с пустыми руками вот. но почему-то именно после этой репетиции 13 числа я забрал свою гитару домой не знаю почему то ли интуиция то ли что сыграла но вот так вышло и поэтому моя гитара осталась целая а вот все остальные инструменты у ребят сгорели впрочем как и документы тоже ребята собирались после срочной службы домой на дембель все документы пришлось восстанавливать. Занято. Сейчас мы находимся на том самом месте, где находилась наша репетиционная комната. Когда-то много лет назад мы с моим другом Сергеем Жуковым пришли на место пожара ДОФа и, оценив все вот эти масштабы, всю территорию, в принципе высчитали то место, где мы репетировали. В качестве ориентира, ориентира взяли вот эту В этой комнате происходило очень много подготовок к разным фестивалям, концертам. Запомнился один фестиваль, назывался он «Рок Серпантин 90», который проходил в тогдашнем поселке в Южном, ныне город Снежногорск. Это был областной фестиваль, в котором мы вошли в пятерку лучших групп области. Заменимую помощь в победе оказал нам хороший Музыкант города Полярного, который ныне проживает здесь, это Сережа Малка. Вот. Он помог нам сделать всю программу, ну и, соответственно, и работал вместе с нами на фестивале. Вот. Еще были случаи интересные, когда мы с дома, с дома офицеров пошли с концертом на остров Кельдин. Во время концерта пропало электричество, но концерт на этом не, при, не прекратился. Наш конферансье Игорь Сенгер вышел и... Провел все без микрофона вживую. Все были довольны. Надо сказать, что музыкальная жизнь в 90-х годах в городе Полярным просто кипела. В ресторанах играли хорошие музыканты. Помимо них в городе было несколько молодежных групп. Причем все тогда играли только живьем. Не было никаких фонограмм. Компьютерные технологии тогда еще только начали входить в нашу жизнь в виде драм-машин, секвенсоров, но не более. Все остальное игралось только своими руками. Я общался в то время со многими полярнинскими музыкантами. В нашей школе номер два учился очень классный гитарист и вокалист Игорь Карасев, который в 90-х годах играл в разных ресторанах города Мурманска, а чуть позже уехал в Москву. В начале 90-х в городе образовалась еще одна хорошая группа. Называлась она «Отдел кадров». В ней играли Вова Демин, Сергей Елизаров, который к тому времени вернулся из армии, Саша Марулин и гитарист Игорь Ковалев, с которым я дружу и общаюсь до сих пор. Также в начале 90-х из армии пришел еще один ученик Полярнинской школы номер 2, Михаил Сенечкин, которого в силу его природных вокальных данных мы пригласили поработать у нас солистом. С Мишей Сенечкиным мы потом еще 14 лет работали по разным ресторанам в разных городах. До недавнего времени Михаил работал солистом ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. С 1991 года я начал работать в ресторанах. И первым из них был ресторан «Полярный», который находился на въезде в Старый Полярный. До нас там работали братья Владимир и Виктор Дудниковы, Гера Елисеев. Я работал там с Сашей Новиковым, Сережей Малко и Костей Гориным. Рестораны города тогда работали с 19 до 23 часов. Но если мы в силу каких-нибудь обстоятельств задерживались на работе в ресторане Полярной, то к нам в гости после работы всегда заглядывали наши друзья из ресторана «Пала». Это Толя Станишевский и Саша Наймушин. И мы с ними обменивались опытом, обсуждали музыкальные новости, новые хиты. В середине 90-х мне немного поднадоела ресторанная работа и я решил заняться своим творчеством. Со своими друзьями создал группу, которая называлась «Плеер». Репетировали мы в гараже на улице Героев Тумана, выше бывшего 30-го магазина. Гараж нам любезно предоставил Андрей Крючихин, который в то время тоже играл в группе «Тремор». Потом она стала называться «Омега» и до недавнего времени называлась «Манифест». Мы репетировали с ними в одном гараже – Правда, просуществовала наша группа плеер недолго, не более полугода, так как зимой в гараже лопнули батареи и репетировать стало негде. В конце 90-х у нас с Михаилом Сенечкиным, Анатолием Станишевским и Михаилом Шнуровым образовался наш так называемый «золотой» состав. Хочу еще упомянуть, что в ресторане Пала в разное время с нами работали две прекрасные вокалистки. Это Ирина Дудникова и Олеся Борисевич. В этом составе мы поиграли еще несколько лет в ресторане Пала, а затем уехали в 2000 году работать в город Североморск, в ресторан «Чайка», где проработали вместе еще пять лет, но это, как говорится, уже совсем другая история. Идея моего фотопроекта, который я назвал «Связь времен», возникла чисто случайно. Много лет назад, ну примерно лет 10 назад в интернете я увидел фотографию, на которой был запечатлен какой-то проспект города Волгограда и новый современный проспект и затерты в середине места то есть в середине именно была старая фотография этого же самого места, по которой вели пленных немцев вот. и меня вот этот калаш как бы, вдохновил на вот то, что я потом решил сделать сам вот. приехал в Полярный, так как имел много хороших в принципе, фотографии старых города Полярного, которые я сам делал э, в 1984 году, занимаясь еще в школе в фотокружке. Вот, и решил вот походить по тем же местам города и поснимать в принципе, с тех же самых ракурсов, пытаться найти те же самые ракурсы и поснимать эти же самые места уже в современном э, виде. Специально, в принципе, ничего не вымерял, просто зная пропорции, как бы совмещение пропорций в фотошопе элементарно вот можно было примерно взять старую фотографию на планшете открыть и примерно глядя на это же самое место вычислить где откуда была сделана эта фотография пытался потом немножко совмещать конечно и стены домов и окна и даже старые фонари которые остались в городе пытался найти те же самые объекты которые со старых времен, сохранились в современном городе. И вот совмещая их, в принципе, получались вот такие фотографии. Я очень благодарен судьбе, что когда-то давно родители привезли меня в этот славный город Полярный. Ведь все, что я рассказал сейчас, тоже связано с историей нашего города. Конечно же, в своем рассказе я лишь поверхностно вспомнил то, что происходило в музыкальной жизни нашего города в то время. Ведь если вспоминать все и всех то для этого нужно написать целую книгу. Но все те музыканты, которых я упомянул в своем рассказе, так или иначе внесли свой вклад в творческую музыкальную жизнь нашего города. Выступали на многих концертных площадках в нашем городе и в других городах. И всегда говорили «Мы из Полярного».